Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить хаупхат. Это жареный рис с овощами. Для этого нам понадобится отваренный рис, репчатый лук, чеснок, помидор, перец, чили, соевый соус, масло подсолнечное, соль по вкусу. Обжариваем лук, чеснок и перец. В раскаленное масло высыпаем лук. Обжариваем его до мягкого состояния. Далее добавляем чеснок и перец. Добавляем помидоры. обжариваем это все еще минутки 3. добавляем соевый соус перемешиваем добавляем наш рис перемешиваем мы можем кушать приятного аппетита получилось вот у нас такая вот вкуснятина